нам понадобится круглогубки, кусачки и как они паруски называются уточка вот на сапочка нарезали вот таких вот цилиндриков бочков вот дальше у нас идет бегуди продаются они розового цвета зеленого желтого но ну, у нас в наличии пока только розовый цвет берем также ножницы что нам понадобится ну, и примерно одинаково нарезаем я думаю что у рыбы инженерного образования нету поэтому можно примерно отрезать С линейкой бегать я думаю рыба не будет вдруг что-то чего-то можно укоротить больше делать не надо примерно у нас получается тут где-то около сантиметра они получаются нарезаем я как тапочек оставил так и кусочек бигуди оставлю может быть вдруг на всякий случай пригодится мне побольше кусочек После того, как мы нарезали, вот, а ну, сейчас мы еще белый цвет нарежем. Белый цвет мы будем нарезать дрелью. Вот, э, с насадочками такими вот. Очень интересные насадочки у нас. Это я попросил нашего покоря вытащить такие насадочки. Вот э, стоит десятый номер в дрели. Вот восьмерочка. Вот это у нас будет, это окуневые. Я их пока делать не буду. Но как вы видите, я их уже проверил. То есть, они вот вполне справляются с своей работой. Это я пока делать не буду. Буду э, большие делать, так как сейчас весна. Апрель месяц. Э, у нас Судак, щука, крупный окунь активные, поэтому мы мелкие пока на наживочку не будем делать. Но ну, на всякий случай, мы маленькую сделаем, но показывать я этого не буду. Принцип действия тот же самый, как и на большой. Я покажу, как я большие делаю. Дальше, что нам понадобится, это вот крючочки. и вот я взял 4 штучки побольше 4 штучки поменьше ну как вы поняли которые поменьше идут они будут стоять сзади а те которые побольше идут они будут стоять по центру посередине мандулы вот. подготовили мы крючки идти те дальше у нас пойдет такая вот стальная проволочка, я ее взял среди резистер провод, натянулись, ну под столбом лежала, слишком там проводов, кусочков маленьких, такая вот столичечка, она толщиной где-то 0,8, довольно такая столистая, в и неплохая, мне это устраивает так, я сейчас чуть -чуть в сторону. тут я круглогубцами как вы видите, уже сделал колечко куда у нас будет заводиться крючочек поменьше если быть точно, вот это если я не ошибаюсь, десятка крючок, десятый номер а вот это восьмой номер Шерчочек. вот мы продели где у нас крючочек стоит дальше мы берем желательно по правую чтобы, чтобы удобнее было зажали круглогуксами почему круглогуксами они а уточками потому что чтобы у нас где будет ходить крючочек вот это кольцо чтобы оно круглое было Всё, и начинаем наматывать так Крючки начали мне мешать, поэтому я чуть-чуть Наматываем. Делаем вот один оборот. Вот, я думаю, два оборота, два с половиной оборота вполне хватит. Поверьте, если, вы, если у вас мягенькая, вы можете поменьше, просто больше побольше оборотов сделать. У меня она довольно в столице. придерживаем этот кончик, чтобы он не улетел. Довольно солюха летает, не хотелось бы, чтобы она оказалась где-нибудь в районе глаза. Так, все, подогнули, есть. Отмеряем перчок, ставим вот так, то есть где то так вот поставили крючок. Примерно вот тут вот у нас будет второе кольцо. Вот это место у нас. берем и начинаем его закруглять. Так вот. берем, закругляем что-то у нас получается чуть-чуть отступаем для того чтобы пальцами можно было взять и согнуть это дело так один нюанс не ушел Надо желательно бы продеть наши штучки древки которые будут поднимать крючок чтобы наши бочонки на пенопластом стопарным бочонком будет у нас розовый цвет я думаю. Вот розовый цвет вот единственный минус у Бегуди большое, большое отверстие. Поэтому мы попробуем, наверное, белый цвет. Посерединке протыкаем. Вывели. вот так вот аккуратненько старайтесь чтобы рука не соскочила если соскочит сами понимаете здесь тройник что тройник может сделать рукой представляете себе это все у нас начало есть дальше мы выбираем себе бачок вот он такой хорошенький бачочек попался надо наверное, чуть-чуть поменьше такой вот. Выбрали мы бачочек. Лишнее убрали, потому что она цвет не очень такой хороший. И вот прям целиком вот такой бачочек можно мелко порезать вот по максимальному было <coughs> цветная. попробуем podemos... так сделать у нас вот это готово теперь мы заделываем. начатое чуть-чуть оттягиваем. маленький хвостик оставил, поэтому плохо получается. と思う делается она очень Вот так делаю. Вот так делаю. Вот так делаю. Вот так вот делаю. Вот так Большой пачок надеваем, здесь приблизительно по центру ставим, чуть-чуть подгинаем вот у нас пилет готов. Теперь нам для завершения понадобится бачок доб доб доброволец, который мы сейчас аккуратно подрежем. есть у нас такое дело да? дальше мы пропитаем аккуратно шилом по середине и подальше заводим для чего это делаем? Ух, далеко не посередине. Так вот, посередине, если нам высокая точность не нужна, но, тем не менее, вот. провели. Дальше мы нагреваем, очень интересный способ, я тоже смотрел. Интересный способ. Нагреваем нашу спицу и потихоньку будем вытаскивать, для того, чтобы она прожгла вот. нам тоннельчик чтобы нам легче было наш скелет затянуть, то что тутушка крючка будет важновато. Вот мы прожгли, и сюда у нас вставляем Сейчас Пока что получилось. Сюда начинаем насчет коллекции оденем. <связь> <связь> Вот мы подготовили пару кандулясок. Дальше берем ниточку. Я, извиняюсь не ниточку, а двери. как мы подогнали наш люрик который как вы видите у меня что не очень получился хотел как лучше получилось как всегда можете как угодно, угодно закрепить его я выбрал способ пока что такой ниточкой чуть Обвязать его и маленькой капелькой клея все это закрепить. После всего, когда мы закончили, берем наш люрикс и отрезаем. Люрикс она чуть побольше. Хвост у меня получился не очень. Я, конечно, извиняюсь, не торопился. Вот такой вот хвостик получился.